Последние приготовления перед операцией. С новыми технологиями в области микрохирургии глаза они зачастую занимают больше времени, чем сама процедура. Одна из самых быстрых в этой клинике – лазерная коррекция зрения. Мы берем одноразовый интерфейс, то есть то контактное стеклышко, которое будет прикасаться к поверхности глаза пациента. Оно обеспечивает контактную среду, между лазером и поверхностью глаза человека и за счет прозрачности идеальной дает возможность лазерному лучу моделировать в толще роговицы э, ту форму линзочки, которая нам в последующем. Обеспечит высокое зрение пациента. Пациент проведет в операционной 5-7 минут и всего 25 секунд под работающей лазерной установкой. Эти полминуты позволят жить без контактных линз. Сейчас я вам буду капать капельки заморозку. Первые две секунды пощипать, потом щипать не будут. Глазки мы смотрим на меня. У Никиты близорукость и астигматизм. С этими проблемами чаще всего обращаются молодые пациенты. Когда заморозка будет достаточно, мы переместим вас под микроскоп. Я поставлю вам такую пружинку, расширитель, который будет придерживать ваши веки в открытом состоянии. Процедуры эти не болезненные, вы будете чувствовать только мое прикосновение. После установки векорасширителя врач очищает роговицу, смывает с нее жир и невидимый мусор, например, частички пыли, которые скапливаются на поверхности глаза. Так происходит подготовка к самой процедуре лазерной коррекции. Технология ее проведения за последние 30 лет серьезно изменилась. Еще недавно хирург делал большой разрез, порядка 20 мм, почти по всему диаметру роговицы, чтобы изменить ее кривизну и за счет этого улучшить зрение пациента. Верхняя отрезанная часть плохо приживалась, могла сместиться от удара или вовсе оторваться. Это на долгий срок меняло жизнь того, кто прошел операцию из-за длинного списка ограничений. Сейчас для той же процедуры хватает крохотного прокола в 2 миллиметра. Уже на следующий день можно идти в бассейн или сауну, заниматься спортом, вести обычный образ жизни. У меня некая дымка в глазах, но все стали такими красивыми, симпатичными. Но раньше все было в тумане.